Всем доброго времени суток. Меня зовут Сергей Николаевич. Сегодня я ваш спикер. Постараюсь максимально выложиться для вас. Показать основные секреты, моменты, ответить на ваши вопросы. Вот. От себя лично обещаю быть честным, открытым. Вот. Ну и этого же жду от вас. Для меня очень важно получать обратную связь, чтобы понимать, что мы идем в резонанс, что мы идем прямо шаг за шагом, что вы не потеряли цепочку, что вы логически идете вместе со мной. Поэтому время от времени, когда я буду просить там поставить цифру или плюсик, или что-то написать, пожалуйста, помогайте. Для меня это очень важно. Вот еще один новичок у нас. Все, договорились, да, ребят? Поэтому работать будем с обратной связью. Для меня самое главное понимать, важна эта тема для вас, а, нужна эта тема, нужная тема или нет. Вот о чем сегодня пойдет речь. Итак, индустрия МЛМ что я о ней хочу сегодня вам сказать. Индустрия по отношению там, к тяжелой промышленности, к торговле и ко всем остальным на сегодняшний день относительно молодая и новая. Но у нее огромные перспективы, потому что огромное количество миллионеров сейчас приходит из этой индустрии, они все моложе. Вот. И на сегодняшний день огромный товарооборот и огромное будущее, потому что, в принципе, еще когда в 96-95 году я первый раз узнал о сетевом бизнесе, вот, то нам уже тогда говорили, что это бизнес отношений, бизнес будущего от человека к человеку, бизнес доверия. В чем суть, я сегодня разбираться не буду. Я сегодня хочу сказать, что есть разные виды маркетингов. Вот. И для того, чтобы принять правильное и сильное решение, в первую очередь нужно понимать, что это за индустрия, что она может дать. На сегодняшний день это вот прям я вам сейчас догму говорю. Практически единственная возможность в мире человеку без связей, без положения в обществе, без большого капитала или без возможности дорого где-то и долго обучаться, стать успешным, стать богатым, стать счастливым. Это практически единственная возможность. Вот о чем сегодня пойдет речь. Если это о вас, если у вас нет большого бизнеса, больших денег, хороших родственников, которые вам где-то могут устроить сладкое место или помочь с чем-то, да, то это для вас, ребят. Есть плюсы, есть минусы в этой индустрии. Я постараюсь прям, давайте коротко. Первое. Есть огромный минус для тех, кто сегодня новичок или не новичок, я сейчас скажу, может быть, и для вас открытие будет. Он настолько прост, этот бизнес, он настолько честен, да, а мы настолько по факту все в масках ходим и не честны даже перед самим собой, что очень многие люди уходят с разочарованием, когда понимают, кто они есть на самом деле через сетевой бизнес. То есть, Неприятно людям осознавать, что они не умеют продавать, что их никто не слышит, что они не имеют никакого влияния на свое близкое окружение и что по факту они из себя как бы эксперта, профессионала во многих областях не представляют. Хотя думают, что все их услышат, они легко что-то смогут продать, себя, компанию, продукт, услугу, маркетинг-план, наставничество, систему обучения. Мы все это продаем или делаем промоушен. Люди не умеют разговаривать друг с другом, не умеют слышать друг друга, слушать и слышать, это самое интересное. Вот. И люди сами себя обманывают. Это настолько простой бизнес, что каждый здесь, как в зеркале, вот, как в зеркале, видит себя настоящего, не всегда это нравится, и поэтому многие люди просто бегут отсюда. Вот такой инсайт вам сегодня самый первый. Что касаемо всего остального, есть еще один недостаток, я сразу скажу, чтобы вы тоже были к этому готовы. Если кто не понимает, это профилактика, то есть кому это не нужно, сливайтесь сразу, это не к нам. Нам нужны стрессоустойчивые, нам нужны сильные люди, нам нужны уверенные в себе, а если у вас этого нет, вы либо уходите, либо мы вам поможем стать людьми вот такими, как, какие нужны рядом с нами. Вот два варианта только. Итак, есть еще один огромный недостаток в сетевом бизнесе, помимо всего этого. Вот, давайте о нем мы потом с вами поговорим, да? Хорошо? Вот, или сразу. Вот давайте так, сразу вам сказать еще один минус огромный. Поставьте плюс, тогда скажу сразу. А если не будете ставить, тогда оставьте. Говорите сразу. Говорите сразу. Вот, ожили классно, видите? Ожили. Есть еще огромный минус в сетевом бизнесе. Сюда приходят все. Все. Адекватные, неадекватные люди. Люди, которые умеют что-то, не умеют. Все возраста, все категории. Больные психически, здоровые психически. И что получается? Здесь нет отбора. Как, например, если бы вы устраивались на работу куда-то, у вас был бы отбор на профессиональную, ну, на профпригодность на какие-то навыки, на какое-то знание, ну, материала, да? Вот. Здесь этого нет. Именно поэтому, ребята, вы теперь четко понимаете, почему в сети много негатива, много такого, что я пришел, меня обманули, много всяких истеричек, и мужского, и женского рода. Вот. Ну, то есть много нехороших вещей. Люди не просто видят себя, люди настолько не готовы. И здесь есть неадекватные люди, которые много льют всякой грязи ну и прочее. Дерьмом занимаются. Да? Вот. Поэтому будьте готовы к тому, что это бизнес для всех, но не для каждого. Кому-то это не подходит. И еще. А теперь о плюсах давайте. Вот. О плюсах. Все понятно. да? Вот здесь только два минуса. О плюсах. Огромное количество. Их все не перечислишь. Если вы хотите заняться собственным бизнесом, то, во-первых, это маленькие вложения, во-вторых, готовая бизнес-модель, в-третьих, поддержка, в-четвертых, обучение почти во всех компаниях, мы сейчас в общем говорим, в-пятых, логистика либо что-то еще, ну то есть все это в принципе есть, есть готовое, все под ключ, вот. и сопровождение, и доведение. В некоторых компаниях чуть больше, чуть меньше, но принцип один и тот же. И юридическая поддержка, кстати, тоже. Вот что еще есть в сетевом бизнесе очень интересного. Огромное количество людей сюда приходят только вот, я давайте вот простым языком без шелухи буду говорить: кто-то приходит на деньги, кто-то приходит на продукт на здоровье, либо на услуги какие-то, да, там то, что предоставляют компании. Кто-то приходит просто на общение, ребят, а кто-то приходит на обучение, на мероприятия, на инновации. Кто-то приходит на путешествие. многие компании предоставляют возможность куда-то съездить, не просто отдохнуть, а полезно отдохнуть, эксклюзивно. Вот, поэтому практически все компании на рынке сегодня дают возможность прохождения тренингов, обучения очень интересных. Вот, то есть все люди приходят на разные. Да? Чтобы вы четко понимали, 95% вот, сегодня есть новичок и важно, чтобы он это знал, и чтобы он определился, подходит это ему или нет. 95% в сети – это потребители, и только 5% по статистике зарабатывают хорошие деньги. Поэтому есть один момент, когда мы зовем всех подряд, заметили, что мы всех зовем на деньги, то есть мы всех зовем на бизнес, давай, давай, давай, давай, но со временем, когда человек отходит в сторону, если компания не может предоставить ему продукт, услугу, товар, то он уходит недовольным. Будьте готовы к тому, что не сразу вас услышат, не сразу захотят все прямо поголовно бежать к вам в команду, ваш бизнес, потому что есть четыре, вот мы будем сейчас говорить четыре разных категории по которым, ну, лично я, например, всегда оцениваю людей. Первое. Когда я приглашаю, а как мы будем об этом говорить? Вот у меня большой опыт. Я всегда говорю вот о себе. Может, со стороны это покажется там я-я-я-я-я. Нет. Мне просто легче так приводить пример на своем опыте. Все истории из жизни свои рассказывают. И тогда люди говорят, да, у меня тоже так, мы близки по духу. Мы близки по опыту, мы, мы близки по видению и пониманию этих процессов. Вот почему я так говорю. Поэтому, когда я приглашаю человека, вот сейчас прям можете записать, я для себя ставлю либо 4 плюса, либо где-то может быть минус. Если 4 плюса, вот сейчас скажу, о чем я, стоят о кандидате, значит, он со мной. 90-80%, что он со мной. Если где-то есть минус, я либо перевращаю его, трансформирую в плюс сразу да, на месте, либо мы с ним договариваемся, что когда там поменяется у него на плюс, то он придет ко мне. О чем я говорю? Первое – это желание. Я задаю простой вопрос, ребят. Чего ты хочешь? Если ты открыт к новым возможностям, вообще рассматриваешь что-то для себя или нет, желание изменить что-то в своей жизни есть у тебя или нет, это вот первое. Если он говорит, да, это плюс. Второе. Отлично. А если ты готов что-то поменять в своей жизни? Ты готов что-то сделать ради этого? Что конкретно ты готов? Насколько по десятибальной шкале ты замотивирован на действия прямо сейчас? Не завтра, не послезавтра. Вот прямо сейчас ты готов что-то сделать ради того, чтобы изменить в своей жизни много вещей? Если мне кандидат говорит ⁇ нет ⁇ это минус. И прям по порядку, как я вам говорю. Если говорит ⁇ да, я готов ⁇ я говорю, насколько ты замотивирован, насколько ты заинтересован внутренне да, по дестибальной шкале. И он мне говорит ⁇ на 5, на 7, на 8, на 10, а кто-то говорит ⁇ на 11, 12 да? ⁇ Я четко понимаю для себя. Что с этим человеком, насколько я далеко пойду. Ну, то есть, что он готов. Это очень удобно, кстати, вот это шкалирование. Третий момент. Третий, смотрите. Первый еще раз, это желание. Второй, это готовность к действию. Слышите, да? Третий, ситуация в жизни человека. Какая сегодня? Что ему нужно? О чем он мечтает? Что его там поджимает сзади? Я это называю морковка спереди и морковка сзади. Желание – это морковка спереди, а морковка сзади в одно место – это ситуация. Например, закрыть кредит, например, заработать срочно на что-то денег. Там что еще может быть? Там хочет поехать куда-то отдохнуть, но нет возможности, а в компании есть. Или там со здоровьем проблемы, нужно перекрыть какие-то моменты, подлечиться. В зависимости от того, какое мое предложение, я спрашиваю, какая ситуация в жизни, что он хочет закрыть. Подталкивает морковка сзади на сегодня, иногда морковка спереди не работает, или нет. Это нужно четко понимать. И мы автоматически, кстати, с вами это делаем, но мы просто не замечаем. Замечали мы, когда разговариваем по телефону или встречаемся с человеком, мы говорим, о, привет, как дела? То есть мы сразу пробиваем ситуацию. Мы сразу выясняем потребность нашего кандидата в чем-либо. И мы это делаем на автомате, просто вы не замечаете. А если вы научитесь управлять этим процессом, анализировать здесь либо на бумаге, это все фиксировать, вам будет просто. Итак, если ситуация жесткая, если человека что-то ищет, готов к действию, и вот ему прям надо, я ставлю плюс третий. Четвертый плюс – это финансы. Есть ли у него возможность? Я говорю, отлично, есть предложение, все вот эти три момента мы закрыть можем. Осталось обсудить, что тебе это будет стоить. Смотрите, я не говорю о компании, я не говорю о маркетинге, я не говорю больше ни о чем. Я говорю только о нем. И он считает меня очень внимательным слушателем, очень внимательным, лучшим собеседником. Потому что мы говорим о нем. И я просто закрываю, задаю вопрос и закрываю его воронку вот эту вот потребностей. Итак, ну я немножко с таким сленгом профессиональным говорю, ребят, стараюсь максимально просто, но я думаю, тут все понятно. Чтобы вы понимали, о чем речь, возможно, вы где-то это тоже слышали, и как это выглядит вот по-простому, чтобы вы сравнивали. И я говорю, отлично, осталось только обсудить, что тебе это будет стоить. Кстати, деньги у тебя есть. Заметьте, я не говорю о цене вопроса сразу, я не говорю сколько, я спрашиваю, прямо сейчас деньги есть и могу задать наводящий вопрос, это секрет закрытия сделки, мы сейчас о нем будем говорить. Кстати, у тебя наличные или у тебя деньги на карте, или вообще у тебя там, ну, кошелек какой-нибудь, да, как тебе удобнее это сделать? То есть задавая первый вопрос, вот у него в голове, так, это же надо деньги, и тут же я ему наводящий вопрос вот, знаете, выбор без выбора это называется вообще профессионально. Я ему говорю, а у тебя деньги наличные или у тебя деньги э, на карте в электронном виде? И у него мозг переключается отсюда сюда, чтобы определить, а, не найти ли мне деньги, а он ищет решение, в каком формате деньги у него лежат. То есть я перенаправляю вот этот вопрос вот так. И это уже намного мягче. И я говорю, отлично. Он говорит, ну вот, да, есть на карте. Я говорю, отлично. Последнее, что нам осталось сделать, это поговорить о том, сколько ты хочешь зарабатывать. Если ты хочешь зарабатывать много, и для тебя это бизнес, и ты уверен, что у тебя попрет, или ты нацелен 100% найти до конца, тогда давай заходить с тобой максимально дорого. Люди будут за тобой повторять, это дубликация. И ты тогда быстро, много начнешь тоже зарабатывать. Ну, быстрее в разы. Если у тебя денег нет, давай обсудим, сколько есть, как мы их найдем. То есть вариант подбираю, но продаю всегда самый дорогой вариант. Запомните, мне иногда говорят, я начинаю снизу вверх. Я говорю, неправильно, продажа идет так, сверху. Сначала продаете максималку, давайте относительно билинко. То есть я говорю, смотри, вот я зашел на 10 тысяч и на 20. Сегодня такая возможность есть. Когда я заходил, не было. Да И я до двадцатки, я прям шел, шел, шел. Сейчас ты можешь на 10 и на 20 зайти. Вот тебе тридцатка, это твой лучший вход, лучшая инвестиция. Работаем вместе, я помогу. Все. Но ты сразу отбивать будешь много. И твои люди за тобой пойдут точно так же. А я могу сказать, или ты хочешь попробовать, ты не уверен. Он говорит, я не уверен, я хочу попробовать. Я говорю, тогда мы не ложим тридцатку. Мы заходим на десяточку, да, по, по минималке, и ты пробуешь, ты тестируешь, я тебе помогаю. Моя задача в этот момент сделать так, чтобы человек остался доволен, чтобы он четко понимал, что я не выманиваю у него деньги, либо не уговариваю, не заставляю, не переубеждаю. Я ему честно говорю, моя задача не забрать у тебя денег, не заработать. Нет, моя задача выстроить стабильно растущий, доход правильно, правильно, поэтому я перед тобой честен, мне нужно 3-5 активных людей, два у меня есть, если ты со мной, ты третий, и останется двое, принимай решение, но мне важно здесь и сейчас, скажи сразу, не готов, нет, если я увижу, что ты не готов, давай сразу договоримся, я тебе скажу, ты не готов, чуть позже, я тебе буду информацию подкидывать, и когда ты сам будешь готов, мы еще раз поговорим, Честно и открыто. Когда он заходит на десяточку, я ему говорю, все, давай пробуй. В этот момент моя задача показать ему, что все работает. Показать, что есть поддерживающая среда. Показать, что есть наставник, который закрывает. Показать, что это не так уж и трудно. Моя задача, первый контракт, ему помочь максимально быстро закрыть. И даже не обязательно с его рекомендацией. Со своей рекомендацией я могу помочь ему двигаться дальше. Но что я делаю еще, ребят? Я сразу говорю: ну давай договоримся. Если ты пришел просто попробовать, я тебе помогу, но мы с тобой сядем потом и еще раз, вот, например, через месяц еще раз обсудим, потому что мне нужно 5. Пять. пять тех, кто прям вот э, горит, тех, в кого я буду вкладываться, тех, кого я буду прям вот сам продвигать, помогать. Поэтому Через месяц мы с тобой поговорим. Либо ты в этой пятерке, либо ты работаешь сам. Там, как тебе будет удобно. Да? Там еле-еле, да. Или пробуешь дальше. Но если ты заинтересован, тогда заработанные деньги ты вкладываешь в двадцатку и переход дальше, как бизнес-партнер. Понимаете, есть понятие пробник или там клиент, да? И есть бизнес-пакет, бизнес-партнер. Вот я вот так людям предлагаю. Я не знаю, как вы предлагаете. Я говорю, по-серьезному, давай, все, я с тобой, я до конца пойду, кстати, с тобой или без тебя, и даже если ты скажешь нет, я все равно тебе скажу спасибо, все очень круто, классно, я вот доволен нашей встречей, давай до встречи, в следующий раз я тебе расскажу, какие успехи у меня. Это в идеале, ребят, это в идеале, вот вы не думайте, что только так, есть влево, вправо чуть-чуть, ну, всякое бывает. И возражения бывают разные. Иногда там человек говорит, у меня есть деньги, но вот будут через три дня. Я говорю, отлично, давай через три дня еще раз встретимся, поговорим. Сейчас время терять не будем. Я не оставляю информацию, чтобы у него было время это все изучить и подумать. И смотрите, я ничего компании не сказал. ни о названии компании. Оставляем интригу. Самый главный секрет – принятие решения. То, к чему я вас сейчас подвожу? Для того, чтобы принять решение, задают нам несколько вопросов. Еще раз, 4 плюса, помните, да? Или где-то минус. Ситуация может поменяться всегда с минуса на плюс. Желание тоже может с минуса на плюс проявиться. Там, готовность к действию тоже может поменяться. И возможность финансовая тоже может поменяться с минуса на плюс. Поэтому, если человек вам говорит нет, или вы сами это видите, это не значит нет совсем, это значит просто нет сейчас. Понимаете? Нет сейчас, вот в этот момент. Возможно, да, чуть позже. Это как девушка. Девушка, вот есть золотое правило у мужчины, если кто-то не знает, я ну может, открытие, опять же, для кого-то будет, особенно из женщин. Нет, мы говорим так между собой, мужчины. Нет женщины, которая бы тебе сказала нет совсем. Есть женщина, которая говорит нет не сегодня. Все, не сейчас, позже. Понимаете? И все. То есть цена вопроса другая. И все. Как говорят французы, когда у них спрашивают, а у вас честные девушки есть, такие порядочные. Французы говорят, ну, у французов, когда спрашивают, а французы говорят... Да, есть, но вы не представляете, как дорого они стоят. Это вот вам немножко юмора. Итак, я вкратце пробежался, ребят. У нас есть сейчас 10 минут, чтобы вот этот момент обсудить. По поводу маркетинга сейчас еще скажу. Маркетинги бывают разные. Первое – это классика. Вот смотрите, классика – это самый трудный маркетинг-план. Это обычно продуктовые компании, он самый долгосрочный. Но он самый трудный. Классика. Классический. Классический его еще называют солнышко. Вот. Теперь. Плохо видно, да? Вот так, наверное, будет лучше. Вот так. Классика. Второй момент. Или мы поближе к камеру. Вот так. Ох, так меня не видно, да? Вот так. Да. Второй момент. Смотрите. Второй момент – это бинар. Ну, классика – это солнышко. То есть есть вы, есть много вот так вот. Но здесь разные есть гибриды, там еще что-то. Это самый правильный, самый долгосрочный, но самый тяжелый маркетинг. И чаще всего такой маркетинг у нас в компаниях продуктовых, ребят. Ну, то есть те, которые продают какой-то продукт. Там есть плюсы, есть минусы. Плюсы какие? Человек отдал деньги, взял продукт, пропил для себя, это чаще всего БАДы, либо это топливный катализатор, либо это косметика, либо бытовая химия, либо это интернет-магазин. Ну, в общем, это товары, которыми мы пользуемся. Все. То есть, это выгодный обмен. Обмен, и причем продукты всегда хорошего качества. Есть компании, которые предоставляют услуги или товар, но работают по бинару, или бинар плюс классика чаще всего. Бинар это его еще называют убийца маркетинг-планов. Он работает только 2-3 года. Через 2-3 года компания уходит в минус, и она меняет маркетинг-план. Бинар – это халява. То есть там, Я сейчас не буду это разбирать. Там есть плечо его, одно плечо есть большое, плечо малое, плечо спонсорское, плечо твое внутреннее. Там есть, конечно, и плюсы, и минусы. В бинар идут сейчас очень много людей. Почему? Потому что вот так: ваш контракт и вот так всего два плеча. И получается, что в одно плечо приходят вот так постоянно люди, и что-то там развивается, да, а второе плечо, пока вы сами не начнете вот сюда приглашать людей, оно развиваться не будет. Поэтому вам платят, вроде бы в маркетинге очень много денег, да, но из этих денег вам платят только за вот это. А, соответственно, если вы не работаете, то у вас вообще ничего нету. Все деньги мимо вас пролетают. И... Так, микрофон выключен, друзья. Все понятно, да? Это вот коротко прям, прям коротко. То есть, если вы работать не будете, у вас будет ноль, вообще ноль. Все, все мимо вас. И в бинаре есть еще там разные условия в плане там сгорания, еще чего-то. Все. Вот в этих компаниях есть один большой минус. Вот я прям минус пишу. Смотрите, минус. Там нужно ежемесячно делать активность, ежемесячно нужно что-то покупать, и сумма там очень даже, ну, всегда солидная, ну, не меньше, там, 150 долларов. Есть матричный, матричная система, система столов, это тот маркетинг-план, но он тоже обычно гибридный, там, с рефералкой есть, еще с чем-то. Вот, матричная система на сегодняшний день самая простая, самая быстрая. Самое денежное. Не нужно ничего изучать. Там, скорее всего, нет в матричных системах никаких там подтверждений квалификации, как в бинаре или в классике. Постоянный товарооборот. Здесь разовый вход. То есть один раз – это самый большой плюс, и люди именно на это идут. Вот прям заметочку возьмите себе. Чем отличается маркетинг-план, например, «Билинко» от других? Один раз – и все. И все. Минимальная сумма, больше ты ни разу ничего не плачешь. Все, дальше только в плюс. А здесь ты постоянно минус, минус, минус, минус. И как только у тебя там что-то пошло, только тогда плюс, плюс, плюс. Ну и минус, и плюс, и минус, и плюс идет. Ну, очень, вот в этих маркетингах двух очень много всяких спрятанных микро, мини условий, которые в принципе реально выполнить ну, практически никто не может. Вот в чем минус у таких маркетингов. Они честные, правильные, да, там до долгосрочной классика, но он трудный. И люди уходят, потому что еще не заработали, еще ничего не получилось, но у них уже надо опять ежемесячную активность, активность, активность. Если продукт там нехороший, не нужный или услуга, которой вы не пользуетесь, то в принципе смысла там нет. В матрицах есть минусы, есть плюсы. Вот о них сейчас быстро хочу сказать. Первое. Всего один раз. Второй – самый быстрый маркетинг-план, где можно получить деньги. Без всяких там квалификаций, регалий, еще раз слышите, да? Но есть минус. Вот, вот плюс вот этот огромный. Быстро, много, да, нужно работать. И платишь всего один раз. Именно на это идут люди. Именно вот это огромнейший плюс. Еще в матрицах при различных условиях, например, как в Белинко, Ваш вышестоящий, вот если вот здесь, в классике, вышестоящий ставит такое же солнышко вокруг себя, и вы к нему не имеете отношения, то вот в матрице, если вы, например, как, это как бинар, да, вот в матрице, например, вот стоит ваш пригласитель, и вот стоите вы, видно, да, по-моему, я вот рисую, сейчас я чуть-чуть камеру назад отодвину, вот, то... Вот здесь ставит ваш пригласитель вот второго номера, а потом он ставит к вам человека. И деньги идут вам. То есть понимаете здесь в чем фишка? Сейчас еще раз отвлеку подальше. Фишка в том, фишка в том сейчас чуть-чуть ниже. Вот, что здесь есть переливы как в бинаре, но матрица чаще всего заполняется вот так. Смотрите, вот так. Вот так работает и матрица в Билинко, чтобы вы понимали. Минус в чем, ребят, в матрице в одиночку, если вы работаете, очень трудно, очень тяжело. Да, быстрые деньги вроде бы много, но матрица – это командный бизнес. Поэтому если вы сегодня кого-то приглашаете, с кем-то работаете да, в матричном проекте, то, пожалуйста… Дружите друг с другом, создавайте комьюнити, работайте в команде, сделайте наставничество, поддерживайте друг друга, отслеживайте некоторые моменты, переливы и прочее, да, именно в матричных проектах. И это командный системный бизнес по-настоящему. Кто приходит за деньгами, вот конкретно за деньгами, вот это больше подходит. Кто приходит себя попробовать, только при условии, что он часть команды, только тогда у него получится на 100%. Поэтому есть негатив, что якобы матричные проекты это обман. Там, МММ или еще что-то. Да, лохотрон, пирамида. Почему? Потому что человека не принимают в команду, не помогают. Возможности для всех одинаковые. Но, но не у всех получается. Вы же помните, что 95% людей на сегодняшний день в любой сетевой компании, ну давайте так, плюс-минус 10 да, процентов, это потребители. Поэтому, если есть услуга, товар, обучение, либо что-то другое, что может получить человек, к примеру, за 10 тысяч, как Билинко, и вы ему это покажете, вот ты можешь еще вот это, вот это приобрести, и даже если у тебя не получится заработать вместе со мной столько, сколько ты там миллионы хотел, да? то, по крайней, мере, по крайней мере, ты можешь взять для себя вот это, вот это и вот это. На сегодняшний день это медообслуживание с большой скидкой на Кипре, это возможность приобретения недвижимости. Скорее всего, скоро у нас будет даже возможность ездить на Кипр как-то там на выгодных условиях. Да? Это возможность отправить своих детей или родственников обучаться. И помните, да, что здесь мы по факту покупаем маркетинг плане агентские проценты от всего. 10% агентских. Вы можете кого-то отправить туда и получить 10% с образования, с медобслуживания, обследования, там, с операций и еще там, например, с покупки недвижимости. Если человеку это не интересно, не зовите. Последнее – это деньги. Ну, то есть, если ему нужны деньги, говорите, да, здесь есть. В маркетинг-плане это заложено очень круто и классно. На сегодняшний день Именно в плане матричных проектов, лично мне, по моему опыту, мне очень нравится маркетинг-план. Он простой, легкий. А почему он такой, мы с вами будем разбирать через один день. Вот, вот эти именно тонкости внутренние. Ну, вот в принципе, что я хотел сегодня вам дать в первой части. У нас как раз осталась одна минута. Ребят, давайте на этой волне закончим. Вы приготовьте вопросы. Сейчас у нас будет через 10 минут мы перезаходим по той же ссылке. У нас будут вопрос-ответ, и мы с вами поговорим именно о ваших системных действиях в сетевом бизнесе. То есть как это сделать? Просто, легко и с удовольствием. Договорились? 10 минут. Вот сейчас, грубо говоря, 40, через 10 минут в 50 вы заходите по той же ссылке. Всем удачи!